Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Царь Давид не был гордецом, Царь Давид знал цену вечности, поэтому он и молился молитвой, чтобы Господь испытал помышления его сердца, чтобы Бог испытал его мотивы, мой милый друг, царь Давид, он знал цену своего спасения и он не хотел потерять вечность, он знал, что один день во дворах Господних лучше тысячи лет на земле. Мой милый друг, когда ты последний раз молился Богу, чтобы Он испытал намерение твоего сердца, почему ты веруешь в Него? Почему ты следуешь за Ним? Почему ты делаешь то, что ты делаешь? Молился ты когда-то Богу и спрашивал ли ты у Него, чтобы Он испытал намерение твоего сердца, чтобы Он посмотрел, не на опасном ли ты пути. Многих не заботят, на каком пути они сегодня стоят. Многие уже считают себя спасенными. Но мой милый друг, если ты действительно знаешь цену своего спасения, если ты действительно ценишь нашего Господа и хочешь проводить с Ним вечность, то тогда мой милый друг. Я советую тебе помолиться этой молитвой, чтобы Господь посмотрел не на опасном ли ты пути, да благословит вас Господь наш Иисус.